Общая информация о весеннем равноденствии в отдельном видео. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста. Для Козерога третья декада марта начинается с благоприятных событий. Ну, по крайней мере, нейтрально, без потрясений. Весеннее равноденствие активизирует вашу сферу ресурсов. Второй дом. Сферу коммуникации, обучения, взаимоотношений с ближними родственниками. Это третий дом. А также сферу шестого дома. Работа, повседневные дела, вопросы здоровья. Сюда же относятся домашние животные и бытовые вопросы. Луна и Марс в момент равноденствия 20 марта в соединении в вашем шестом доме. Потребность изменений и начинаний. В этом астрологическом цикле, который начался 20 марта, важно создать режим, рационализировать свои действия, поступки. Найти для себя деятельность, где ваши усилия будут наиболее эффективны. Если актуален вопрос смены работы, хорошо этим заняться в третьей декаде марта. Также в этот период может произойти переоценка ценностей. То, что ранее было для вас важно, уже не воспринимается вами столь значимо. Третья декада марта – это фаза затухания, связанная с привычным. Именно Поэтому может возникнуть необходимость поменять место работы, либо обновить свою повседневность, привести в порядок свои бытовые условия. Меняется окружение, способы получения информации, устоявшиеся и привычное уже не интересно. Также актуальна тема любви. Желания затухают. Понятие красоты претерпевает изменения. Также может быть возврат к отношениям, которые были очень давно. Особенно это актуально в конце 2021 года и весь январь 2022. Вы становитесь другим человеком. И может быть вы готовы по-новому начать отношения, возобновить их и продолжить на новом уровне. Выгода и польза в ближайший год – в уже хорошо проделанном ранее это является фундаментом для новых начинаний опыт ваш пригодится делайте ставку на него успех в этом году во многом зависит от вашего имиджа используйте классический стиль не стоит следовать свободным молодежным тенденциям у меня уже несколько случаев из практики когда из-за несоответствия дресс-коду возникали проблемы на работе у людей с выраженным знаком козерога здесь может быть не только солнце но и асцендент луна стереум понятное дело ваш управитель сатурн движется по нестандартному водолею с 20 чисел декабря 2020 года поэтому и происходит революция в сознании в окружении но от урана управителя водолея квадратура к сатурну эти планеты в конфликте поэтому слишком радикальные перемены по крайней мере, в ближайший год пойдут вам не на пользу. Оставайтесь собой, понятным и предсказуемым, но не привязывайтесь к тому, что себя исчерпало. Это может быть работа, отношения, жилье, которое требует ремонта, автомобиль. В ближайший год характер и масштабы вашей работы и повседневных обязанностей изменится. Работа потребует частых поездок или повышения квалификации. Активный третий дом в этом году. Ваши взаимоотношения с коллегами перейдут на новый уровень. Скорее всего, улучшатся. Хотя все детали невозможно увидеть в общем гороскопе. Необходим индивидуальный анализ. Если вам нужна личная консультация, обращайтесь контакты на главной странице и под видео. Буду рада помочь. Проблемы в новом астрологическом цикле могут возникнуть из-за преувеличения значения своей работы или успешно выполненной задачи. Но вы можете значительно улучшить свое положение в коллективе, если укажете, что вашим успехом вы обязаны всем причастным к делу. Объединение — это основа успеха для вас на ближайший год и даже больше, пока ваш управитель Сатурн движется по водолею. Если вы давно мечтали приобрести домашнее животное, 2021 – благоприятный год для этого. Возможно, много внимания потребуется уделить здоровью ваших домашних питомцев, если они у вас уже есть. Также собственное здоровье и физическая форма, внешний вид забирают много времени и ресурсов в ближайший год. Потенциал весеннего равноденствия благоприятствует бизнесу, связанному с торговлей, сферой обслуживания а также различными проверяющими организациями, бухгалтерией, компьютерными технологиями, работотехникой. Звезд с неба хватать не будете, но то, в чем вы специалист, что вами проверено, сбоев не даст и доход гарантирует. Также этот год может быть знаменован возвратом долгов, не обязательно материальных, но даже тех, которые вы уже не надеялись получить.